Любую книгу пишет человек, пишет он в определенную эпоху, в определенное время и под определенным воздействием. Если, скажем так, наши слегка натерпели, оттерпелись на норманах, от норманов, да, то соответственно они богу Одина будут поливать всячески. Но если с норманами в это время мир, дружба и жвачка, то сразу бог Один будет самым ближайшим родственником. Люди пишут, да? то есть не надо об этом забывать, надо всегда смотреть мифы, первоисточники. А вот если, когда начинаешь читать первоисточники, видишь, что совпадений там больше, чем хотелось бы, или больше даже даже чем предполагаются, очень много. Нельзя сказать, что это одни и те же ипостаси, ни в коем случае. Да? Я думаю, что более уместной будет следующая аналогия. Представьте себе, что, во-первых, надо сразу помнить, боги это не люди, поэтому понятие родственной связи мы употребляем, беря их в кавычки. Во-вторых, это разумы, и разумы, имеющие совершенно нечеловеческую ментальность, абсолютно. Более близка будет приблизительно следующая аналогия. Я ее очень люблю, привожу ее постоянно на занятиях, потому что она максимально ярко на сегодняшний день рассказывает систему формирования политистических пантеонов. Представьте себе, что это две команды программистов, да, у которых есть определенно свои задачи. Во-первых, у них есть задача, какую программу создать, а во-вторых, у них есть четкое распределение ролей. И пользуются они приблизительно одними и теми же базами данных. Только они эти базы данных используют каждый по своему направлению. Вот скандинавский пантеон и славянский пантеон это команды программистов, которые сидят через стенку. Да, и кормятся, что называется, с одного сервера, то есть они берут одни и те же базы данных, просто преломляют их через, через свою мифологию, через свою легендарность. Но по сути одно и то же. И команды приблизительно равны. Сказано, должны быть боги-устроители, боги-покровители. Значит, они такие и есть в славянстве. Именно так они и называются, а в Скандинавии они называются, например, боги первого поколения, боги второго поколения, боги третьего поколения. Да, суть одно. Сказано, должен быть бог добра и бог зла лице. Пожалуйста, в славянистике это Элис, да, а в рунике это двойной Один Локи. Их компании. То есть они разделены, а по сути, суть одно, сказано должна быть богиня любви и красоты, Натя, Лада, Фрея. Да? Сказано тебе должна быть богиня-мать, пожалуйста, здесь у нас Фрига, здесь у нас Макаш, все у нас есть. Да? То есть абсолютно полная, то есть роли распределены, ячейки, которые должны быть заняты, а они заняты, просто они развены по-разному. И соответственно, в силу того, что каждый пантеон добивается своего, славянский пантеон добивался э, наработкой алгоритмов, как достигать всего в этом мире через силу любви, а скандинавы добивались как достигать всего мира через понятие чести, доблести и достоинства. То есть та же победа просто разными методами. Они просто разными методами действовали, а так суть одна. И если каждый пантоон рассматривать именно с этой позиции, с позиции программы, то станет абсолютно понятно, кто чего делал, кто чего добивался, кто проиграл, кто выиграл, кто какие результаты получил, кто в сегодняшний день эти результаты вложил, кому еще предстоит вложить и так далее. И никакого в этом отношении нуменозного состояния тварности, я человек, ты бог, да, и давайте будем называть себя рабами, никогда не возникнет, потому что сразу понимаешь, они занимались работой на своем уровне, и ты здесь занимаешься работой на своем уровне. Разница только в масштабах, а суть одна, да, как говорили наши предки, раньше так поступали боги, теперь так делают люди.